А Привет. на 28 м все заняты, 115. Ты как, свободен? А, да. Свадьбу, Альбеш? Конечно, все, сейчас да. даю твой контакт. Привет, жюри ТОП-100, самого масштабного и объективного рейтинга по всей стране. Я знаю, что вы очень устали и посмотрели огромное количество роликов, где все такие харизматичные, яркие, классные, одинаковые. Посмотрите мой ролик, пожалуйста. Мы не на паспорт фотографируемся. Женя, так тебе, если что. Улыбаемся максимально ярко, так, как будто вы вчера выплатили ипотеку сами. И аплодисменты не смолтают, а! Спасибо, жюри, ведь благодаря вам в ивент-индустрия становится лучше.